Одной из самых распространенных моделей колебательной системы является математический маятник. Математический маятник представляет собой тело, подвешенное на нити, размеры которого много меньше длины нити. Считается, что нить нерастяжима и не имеет массы. Вся масса такого маятника сосредоточена в подвешенном к нити тела. При этом тело можно считать материальной точкой. На маятник действуют равные по модулю и противоположно направленные силы тяжести и силы упругости. Положение равновесия равнодействующая этих сил равна нулю. Выведем маятник из положения равновесия, отклонив вправо. В этом положении силы тяжести и упругости будут направлены под углом друг к другу, и их равнодействующее уже не будет равна нулю. Под действием силы маятник начнет двигаться к положению равновесия. Вследствие инертности груз пройдет положение равновесия и отклонится от него в другую сторону. Дойдя до крайнего левого положения, маятник под действием равнодействующей сил тяжести и упругости начнет двигаться к положению равновесия. Пройдя его, он опять отклонится вправо. Процесс будет повторяться. Математический маятник совершает колебания под действием внутренних сил, силы тяжести и силы упругости. Математический маятник совершает колебания под действием внутренних сил, силы тяжести и силы упругости. Колебания, происходящие под действием внутренних сил, называются свободными. Отклонение маятника от положения равновесия называется смещением, а модуль наибольшего смещения амплитудой колебаний.